Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня новое видео на канале, очень давно не говорили про доллар. Самая любимая, самая огненная тема, да, самое большое число запросов по этой тематике. Обычно люди интересуются, что будет с долларом. А, ну, для себя лично в рамках проекта Max Capital я не люблю на самом деле давать краткосрочные прогнозы по доллару, потому что предугадать, что же такое произойдет, а, ну, слишком много факторов, которые влияют на движение а, валютной пары рубль-доллар. Тут есть как внешние факторы, да, внешние факторы в первую очередь глобальная экономика, потоки капитала, да, то есть куда идет капитал с развивающихся рынков, с развитой или в обратную сторону, стоимость денег да, в различных экономиках операции Carry Trade, а, укрепление или ослабление цен на сырьевые товары, так и внутрироссийская ситуация. Да. Внутрироссийская ситуация связана с какими-то экономическими санкциями, с политикой Центробанка, с политикой Минфина, с бюджетным правилом по покупке и продаже долларов с интервенциями, не интервенциями Центрального банка, то есть факторов, которые влияют на движение доллара, достаточно большое количество. Поэтому предугадать в короткий промежуток времени достаточно сложно, что будет с ним происходить. Но то, о чем хочется сказать, и, и как правило это работает, да, эта тенденция работает, эта зависимость бывает. А в принципе, для вас вы можете отложить или где-то зафиксировать эту информацию, что бывают некие такие движения по доллару мощные движения, когда в короткий промежуток времени появляется какой-то сильный спрос или увеличивается предложение долларов. Да? Ну, стандартным такой истории является, конечно же, уплата налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль компаниями, экспортерами. Но еще более сильное значение в этом случае оказывает а, выплата дивидендов. То есть российские экспортно-ориентированные компании, это нефтегазовые компании, это металлургические компании, это производители удобрений, которые отправляют их на экспорт, в прошлом году заработали достаточно большое количество денег. То есть общая дивидендная доходность компаний, входящих в расчет индекс РТС, составляла на начало 2019 года порядка 7,2% размер дивидендной доходности. То есть, если капитализация российского рынка была ну, где-то порядка 650-700 миллиардов долларов, то 7% от этой суммы получается это 4,7-4,9 миллиарда долларов, да, которые, которые должны быть направлены на выплату дивидендов, если я правильно сейчас с вами посчитал. Давайте еще раз. 700 миллиардов 7 миллиардов это 1 процент на 7,49, 49 миллиардов долларов. Не 4,9, а 49 миллиардов долларов. Возможный, ну невозможный, а предполагаемый размер выплаты дивидендов российскими компаниями. Российские компании, в отличие, допустим, от тех же самых американских, где есть правила это межеквартальная выплата дивидендов, полугодовая выплата дивидендов, российские компании дивиденды платят, как правило, один раз в год. да, То есть в мае-июне соответственно есть отсечки по реестрам, проводится общее собрание акционеров и где-то через один-два месяца происходит выплата дивидендов. А к чему я это говорю? Я говорю к тому, что наибольшую прибыль заработали экспортно ориентированные компании, да? то есть почему они заработали высокую прибыль, здесь мы уже да, поня понятно, да? достаточно высокие цены на сырье и сл достаточно слабый рубль а по сравнению с тем, сколько он должен быть фундаментальным. И в этом случае получается, что компании в рублях заработали очень много, и эту прибыль они направляют на выплату дивидендов. Но сами экспортеры этот свободный денежный поток преимущественно держат в долларах. И что происходит, когда происходит отсечка по реестру, когда происходит общее собрание акционеров, то в этом случае получается, что компании при ну, то есть, у, него, у них есть определенный пул долларов, которые они должны продать для того, чтобы выплатить акционерам дивиденды в рублях, да? то есть, дивиденды российские компании выплачивают в рублях, они не могут заплатить в долларах, за исключением компаний, которые платят дивиденды по, по депозитарным распискам, если у них программа есть депозитарных расписок, типа Сбербанка того же самого или Газпрома. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что доллары короткий промежуток времени все сырьевые компании доллары приносят на рынок и начинают продавать. И поэтому получается, что можно ожидать какое-то движение, если остальные факторы, конечно же, не будут влиять. Значительное увеличение предложения, то есть компании-экспортеры для выплаты дивидендов будут продавать доллары на открытом рынке. И, соответственно, это придется где-то начало июня, ну июнь-месяц, да, когда будет достаточно большое предложение. А в этом случае цена на доллар, скорее всего, может скорректироваться и уйти куда-то в район 63-64 рублей за доллар, если, опять-таки, Центробанк в интересах Минфина не поймет это интересным моментом для покупки доллара, для того, чтобы купить, согласно бюджетного правила, да, вот сверхвысокие доходы рублевые направить на покупку валютных резервов в интересах Минфина. В этом случае имеет смысл да, доллары докупить. Почему? Объясню. После того, как экспортеры продали доллары, цена на него может упасть или, по крайней мере, не расти, потому что будет на вес большого предложения. После того, как дивиденды выплачены, акционеры получили рубли. Да? То есть акционеры получили рубли себе на счет как, э, в форме дивидендов. И, и здесь очень большой вопрос. А что будут акционеры делать с этими дивидендами? Хорошо, если они направят эти дивиденды на рекапитализацию, то есть снова на покупку акций. Это в принципе хорошо, но они же тоже не дураки. Они же тоже понимают, что глобальная экономика замедляется, что кредит достаточно высокий, что мы находимся в высшей точке стадии экономического роста и, скорее всего, в ближайшее время будет кризис. А в кризис самое лучшее, что может быть – это кэш. Долларовый кэш, надежный кэш. Да? И вероятность того, что эти ребята начнут покупать акции на реинвестирование, ну, она достаточно небольшая. И скорее всего, вот эти вот дивиденды, доллары, которые были скорментированы, акционеры получили дивиденды в форме рублей, и эти же деньги, получается, они потом будут покупать, но уже дороже, да, потому что будет значительный спрос. И поэтому вот эта вот, вот качель в июне. Июля месяца она может произойти, сначала доллар может еще немножечко снизиться, да, да. А, но после этого, скорее всего, я думаю, мы снова увидим движение куда-то в районе 67-68, если не 70 рублей за доллар ближе к осени. Это мои мысли, это не является инвестиционной рекомендацией, это не является реклама какой-либо инвестиционной деятельности. Я делюсь своими мыслями. То есть в данном случае принятие инвестиционного решения исключительно на вашей совести, как вы это будете использовать, я делюсь своими мыслями для того, чтобы развивать ваш интеллектуальный капитал, чтобы вы понимали определенные закономерности движения цен различных активов. Сегодня было про доллар. Надеюсь, что было интересно, полезно. Если Понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. У меня на этом все. До свидания вам и удачи!